Что именно вызывает это уныние часто у нас, может, и у людей. Если, первый пример, который хочу покрыть, это когда человек находится в положении, где ему очень тяжело, и проможет не хватает терпения, и это вызывает, может вызывать уныние. Такой простой пример с числа 21 глава, 4 стих, я буду читать. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал молодушествовать народ на пути. Вот а, этот народ проходил тяжелый путь, и здесь простой пример, и мы видим, что они стали молодушествовать. А. И такое тоже у нас бывает, что... Нам иногда может быть тяжело тем, чем мы занимаемся, или мы проходим, этап нашей жизни, где нам очень тяжело. И это может эм, у нас всплывать уныние иногда. Второе, как эм, хотел еще поговорить, это когда желания наши, когда наши желания и мечты, они не сбываются. И я потом об этом еще больше буду говорить. Эм, но это тоже очень часто является даже в нашей христианской жизни я вижу, и у меня бывает тоже, когда ты что-то намерился или желаешь, и, чтобы исполнить ты, или еще Бог исполнил для тебя, и он не сбывается. И это тоже приводит человека в состояние уныния. Um, еще одно, когда человек может у друзей, у брата, у, у, у, у людей, которые близки, ну, он видит успех. У них успех, а он чувствует, что у него нет успеха или у, у него нет успеха. И, и это тоже может привести к унынию. Но эта это часть уныния, она приходит от того, что человек, он завидует. И эта зависть приводит к состоянию уныния. Но зависть, мы это знаем уже, что зависть является грехом. И последнее, или перед, перед последнее, когда еще когда человек находится не, не, не, на правильном пути, не, не на правильном пути, который Бог ему а, поставил. А человек находится не там, где ему Бог определил. А, или делает то, а, а, которое Бог его не призывал. И в таком случае уныние обнаруж, обнаружится, что нет Бога рядом. Он не одобряет и не поддерживает идущую в этом направлении. Если мы прочитаем 2 Коринфян, 10 глава, 13 стих. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какое назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». Да, Когда человек а, находится на пути, который он сам выбрал, своим логикой или а, трудом, который он желал, труится Бог, ну, Богу желал труиться, и этот труд не, можно сказать, не подходит к этому человеку, то Бог иногда просто не благословляет в этом деле. И потом человек увидит, что нет благословения, и вот может прийти уныние. И, пос... и последнее, которое очень важно, это когда тоже при... может прийти ныне, когда человек находится в грехе. Ибо грех разделяет а, человека с Богом. Разделяет. Если мы читаем а, а, отребрение 2 глава 9 стих, Написано такие слова скорбить теснота всякой души человека, делающего злое. Человек, который делает злое или в грехе находится, там будет теснота, там не будет Бога и не будет Христа. И тоже человек очень быстро может являться состоянием унынием или унынным уны, состоянием. такой вопрос. Может ли уныние, может ли какая-то хорошая польза от этого при, ну, прийти? Um, ну, я, я так считаю, что само состояние унынное ну, оно не хорошее состояние. Но если это уныние производит мотивацию человека что-то переменить, что-то поправить в своей жизни, то я думаю, я вижу, что это является хорошим, можно сказать, um, outcome, um, outcome of, of this state. Um, что то, что он был в состоянии, оно его мотивировало поменяться. Скажем, если ну, человек а, не на том пути или в решнем состоянии, или что-то поступает неправильно, и он видит эти поступки, что он делает, и он, uh, he's discouraged by this, he's disappointed. Он, он не радуется тем, что он делает. И это его мотивирует меняться, идти вперед. А, ну, вообще уныное состояние, оно опасно. В большом мере оно более-менее опасно. И причина, почему оно является опасностью, первое, это еще а, оно может привести человека к депрессии. Депрессия тоже что-то подобное, но оно чуть, я бы сказал, глубже. И эта депрессия, она может, а, человек может бежать потом греховным инструментом, чтобы эту депрессию заглушить, как сегодня пастор Алекс говорил, что они там в этой угле церкви они выпивают эти вино. И часто очень люди, даже христиане, которые не используют вино, есть другие средства, даже которые на, на, на, полу, на полу уреха, не полностью грешны, так можно сказать, серая зона называется, грейзон. Но она тоже используется, использует человек, чтобы просто заглушить эту боль заглушить это уныние. И человек не полагается на Бога, не, не идет к Богу, а идет этим, можно сказать, грешскими инструментами или вообще инструментом процессом, чтобы это заглушить. И еще второе, это когда человек в своей унынии, он а, проявляет гнев против Бога. И, и чувствует, что а, это уныние приходит из-за того, что он гневается на Бога. И такой вопрос, а почему, почему мы люди, гневались на Бога, и почему человек бы э, гневался на Бога. Ну, такой простой, даже пример в моей жизни, и я часто вижу, и бывает, что, когда человек ожидает нечто от Бога, ожидает, что Бог исполнит его желание, исполнит свои его мечты, и, и, и ожидает, что Бог их благословит. Часто мы, как христиане, мы, э, мы expect, мы Entitled, чувствуем все. Мы христиане, мы верим в Бога, мы слушаем Бога, то Бог должен нас благословить. Когда мы не, когда мы не видим это благословение, то бывает, на проходит и ныне, и разочарование на Бога. Да, часто Бог не исполняет потребности наши, которые, но именно те потребности, которые я вижу, что мы желаем для своей выгоды, они во славу Божьей. И именно в этих ситуации, я часто вижу, что Бог, Бог Он хочет прославиться через нас, Он не хочет прославить нас, понимаете? То те вещи, которые мы желаем и просим Бога, которые во благо нам, они а во благо Бога, Он бывает не исполняет. У человека, да, и еще одно, что да, бывает, что Бог, сейчас, да, у человека есть свободная воля. Свободная воля верить и служить Богу. А, так, а также свободная воля эм, выбирать, как он хочет и как он желает служить Богу. Эм, здесь просто так вот служить Богу и ну, верить Бога и идти в церковь. Но есть крайности в этой служении Бога. И, и да и насколько человек эм, будет полагаться на Бога, насколько он будет отдаваться Богу, этот человек сам решает. Но мы видим, что, и мы все знаем, что как больше будем доверять Богу, как больше будем отдаваться Богу, так больше будет Бог и благословлять, и будет больше устройства. И об этом я еще чуть поговорил, у нас следующий, можно сказать, вопрос, как, как избежать уныния, как это может бороться с унынием, как это можно я буду читать от притчи 3 глава 5 стих надейся на господа всем сердцем твоим и, на, и, не, и, не, полагайся, и, не, и не полагайся на разум твой здесь, короткий стих такой и очень ясно здесь нам сказано, что надеяться на господа и не, не наплывать на свои силы и на свой разум да у нас логика есть да у нас мы мы порой мы чувствуем, мы знаем, как лучше все сделать, мы видим по обстоятельствам, это так э, легко решить, где э, путем идти, мы да, смотрим по нашим обстоятельствам и так решаем. Но Бог знает наперед, Он знает лучше, да. И порой даже довериться трудно, потому что оно идет против нашей логики, оно идет про против нашей природы внешней, физической природы, оно идет против этого, и очень тяжело. Но в, в этом доверии тоже наше, проявляется наша любовь к Богу. Насколько мы любим Бога, насколько э, мы э, желаем или готовы доверить Ему все. Жизнь намного, намного лучше, когда человек откладывает свои э, желания или мечты и э, и служит Богу и от, отдается все целое. Я даже никогда не, помин, ну, часто не, не, по, не понимал, и даже я вижу, что многие люди не, не, часто забывают, что когда ты, некоторые у тебя, может быть, желания есть, плотские или не плотские, но когда ты все это отдаешь Богу, Бог имеет силу поменять наши желания. Он имеет силу изменить... То, что мы раньше желали. Когда человек, а, пройдет, ну, проходит время, и раб, а, Бог работает над человеком, и а, человек отдает все желания, мечты Бога. И человек через день может видеть, что то, что он раньше желал, оно совсем поменялось. И он сейчас желает совсем другое. И даже то, что он думал, будет лучше для него или для, для нее тоже меняется, и Бог просто открывает эти духовные глаза, и человек становится видеть, видеть что-то, не, не, не самый правильный путь, и даже если не видит, он идет, и Бог ведет ее за руку, и идет за Богом, человек. И это очень хорошо. И чтобы, и такой простой пример, да, я когда общался, бывая общаясь с американ... христи... людьми, которые не верят в Бога, часто я вижу, что человек не хочет идти к Богу, потому что ему очень нравится его греховная жизнь. Ему очень нравится греховная жизнь, и он понимает, если он придет к Богу и покается, или будет верить, что Бог э, существует, то ему придется оставить свои греховные э, потребности и желания. И он, и там, где он находится, он даже не, не может представить себе, как это без... Э, алкоголя жизнь. Как, как это без наркотики жить? Но часто люди не понимают, когда ты входишь, эм, и, ну, входишь можно сказать, становишься на правильный путь, и когда ты эм, идешь к Богу, и ты человек кается, Бог сам меняет сердце человека, чтобы он больше не желает этого греха, больше не тянет в этот грех. И это еще, э, э, это вещь, который многие не понимают, которая не пришли к Христу и не верят из-за этой причины. Они не понимают, что Бог сильен поменять, что наши желания, то желание, которое человек имел на грех, и склонность на грех, у него больше не будет. И так и у нас. Мы, мы часто тоже хотим исполнить наши желания, но Бог сильен менять. И менять сердце наше, и менять, менять мнение. Я видел это у себя и в жизни очень часто. То, что, может, раньше думал и намерил, и мечты были, оно все поменялось, да. Часто обсуждается, до какой степени христиан, ну, человек, который верит в Бога и служит Богу, до какой степени э, должен человек отдавать контроль над своей жизнью Богу. Я считаю, как, да, как я только что сказал, что у человека есть выбор. И Человек сам выбирает, насколько он, он должен или хочет отдаться Богу. Но жизнь человека, который полностью отдана Богу, это жизнь, в которой меньше ошибок, меньше разочарования, меньше уныния, и это жизнь полная Божьего Сления. Вторая причина, как нам. Ну, первое, это было отдаться Богу, второе это. Когда человек верит в Бога, когда человек имеет веру. Ибо вера – это средство, которое дает возможность видеть свое будущее в Божьих руках. Когда ты полагаешься на Бога, когда ты веришь, что Бог тебя поведет, и Он всем контроль, контроль имеет. Я буду читать от Римлян 8 глава, 28 стих. При «Притом знаем, что любящий Бога, нам по Его изволению – все содействует капаху. Это очень а, прекрасный стих. Я это люблю а, читать читать. Да. Здесь ясно сказано, что все содействует капару. И человек, который любит, любит Бога. Что Бог имеет эту контроль над человеком и его жизнь. А, еще а, с, плачеремия, 3 глава, 37 стих. Я буду читать. Кто-то говорит. и и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем суетит су су су су человек, жив живущий? Всякая суета на грехи своей. На грехи своей. Да Бог, видите, Бог, Он является а, этим, и имеет контроль а, над, над всем. И без Него ничего не бывает. Особенно, когда... Человек отдался жизнь жизнь в больших руках и имеет веру и на упование на Бога. И последнее здесь, как человек может бороться с унынием, это когда он исполняется Духом Святым. И это очень такая, можно сказать, простая вещь, но она очень много значит, потому что Бог действует через Дух Святой. И это Дух Святой, мы уже знаем, я, я сейчас прочитаю от Римлян, Рим, 8 глава, 26 стих, Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченным». И вот первая строчка, «Так и так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших». И дух Святой это, – это средство, которое может учешить, ободрить, наполнить человека и выгнать все уныние от нашего сердца или нашего Разуме. Uh, да, разуме, И я, я бы рекомендовал всем, которые даже хорошие, можно сказать, uh, прилеты в нашей жизни, где мы, где мы на хорошем настроении, славить Бога uh, и исполняться Духом Святым. И когда моменты очень тяжелые, это очень средство, которое может все поменять и взять uh, в нашей жизни и дать радость и утешение uh, исполнения Духом Святым. В конечном итоге я буду в а, заключение говорить. В конечном итоге уныние приходит от многих различных причин, но мы можем избежать этого, а, если мы, во-первых, исполняемся духом Святым, имеем веру и если мы даем ему контроль, откладывая наши мечты и желания, ибо эти вещи а, они поможет нам uh, преодолевать мнение и быть свободным от этого, uh, можно сказать, унылый дух или негативный дух. И я хочу, а, а, также, а также мы видим, uh, что общение с Богом очень важно. Uh, ибо без близости с Богом человек не будет иметь веру и силу. И если человек не имеет общения с Богом, он также не будет знать и не видеть, куда Бог его а, призвал и куда Бог его направляет. И очень часто эти люди, а, может сказать, некоторые решения принимают их не жизнь или принимают решение, как служить Богу а, по обстоятельствам или по своим знаниям, но они не имеют общения с Богом, то они не видят, и Бог им не открывает, и не может, не может открыть, что Он желает для них. И эта близость с Богом очень важно здесь, чтобы принять правильное решение в жизни, чтобы э, быть водимым Духом Святым, чтобы быть водимым э, Богом. Оно все требует иметь общение и близость с Богом. И, и это, это очень тоже иногда нелегко, потому что, чтобы содержать это общение с Богом, содержать это является э, требует времени, требует... Э, жертвы. А люди, мы, мы заняты очень, мы, у нас очень много дел, бывает даже и лень подкрадывает, но оно, оно требует system, like a, system, a of, of seeking God, чтобы искать Бога и иметь общение с Ним. А в конце я хотел прочитать эти пару стихов, в ободрение. Это будет от Евреям, 12 глава, 1 стих, от 1 до 3 стиха. Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое время и запинающий нас грех и терпением будем проходить, предлагающее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предложил пред лежавший ему радости. Претерпел крест, пренебрегший посомление, и восеял одеснуя престола Божия. Поместите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не измени и не ослабеть душам, душами вашими. Я хочу, чтобы каждый из нас посмотрел когда мы являемся, можно сказать, в уны, уныном или подавленном состоянии. Что именно привело к нас, нас к этому состоянию? Что именно привело, и как нам от этого можно освободиться, или преодолеть, или победить? Мы, мы прочитали и прошли некоторые способы, или вещи, которые помогают нам это победить. Я желаю чтобы каждый человек мог идти вперед за Богом и предавать эти, можно сказать, негативные чувства. Это, это не просто только уныние, оно, оно очень тоже во всех сферах нашей жизни нам Бог нужен. Нам Бог нужен. И это очень важно. Аминь.